Всем привет, ребят! В общем, сегодня мне приехал мой новый микрофон. Поэтому сейчас давайте-ка мы его вскроем и посмотрим, что же там. На данный момент вы слышите звук с микрофона вот петличного, а сейчас вы слышите звук с моего телефона, потому что с камерой у меня какие-то неполадки, и поэтому на нее пока записывать не могу. Что ж, пойдемте посмотрим, что мне тут пришло. Итак, извиняюсь, конечно, что вам приходится вот так вот это все видеть, но я никак по-другому придумать не смог. В общем, давайте будем скрывать вот это вот. И посмотрим, что же мне тут приехало. Так, как бы это еще грамотно сделать? Ну, давайте как-нибудь вот так. Да, я мастер по вскрываниям. Честно говоря, ребят, когда. Я, ну, когда она мне шла, да, вот эта посылка, этот микрофон, этот майк, я думал, что коробка будет больше. Я прям надеялся на то, что коробка реально будет больше. Я думал, так, ну там же типа кронштейн, за который цепляется микрофон, плюс сам микрофон, что-то что маленькая какая-то посылка получается. А тут, ага, а тут, а тут вот что у нас, можно... Они все лопнутые, так нечестно. Я китайцу за это предъявлю. Так, мы берем, делаем вот так, мы берем, делаем вот так. Потом вот здесь снизу мы тоже. Так вот делаем и о внимание внимание. Да да да да, смотрите, ребят, сколько тут всего охренеть! Я прям в шоке, честно говоря. А, ха, круто. Это мой первый микрофон такой. Кстати, смотрите. Они мне в подарок LED-лампу положили. Смотрите. Прикольно. Это LED-лампочка, ну, которая, знаете, подключается вот по USB. Комп. И светится. Окей, отложим ее. Так, у нас тут... О, настоящий поп-фильтр. О, какой он. Однако он увесистый, ребята. Очень раз-раз. Воняет, правда. Воняет вообще жесть. Ну ладно, это не страшно. Это не страшно. Он, он очень крутой. Он прям, ну реально, вот. Я его вот на весу держу. И он не прогинается вообще. Только вот так, если сделать. Но я так делать не буду. Поэтому давайте его тоже откладываем. Так, дальше у нас... Ну ладно. О, о о о ребята, я не рассчитывал, что эта штука придет. Это аудиокарта. Ну, звуковая карта имеется в виду. Ну, такая себе, знаете, на самом деле. Поэтому, если кому-то нужна, я могу ее подогнать. У меня потому что есть своя. Так, ну тут идет э, вот этот э, поп-фильтр микрофонный, на сам микрофон. Давайте-ка мы сейчас, собственно... Достанем, достанем то, на чем будет держаться наш микрофон, а микрофон напоследок. Это, ну, собственно, провод микрофона, да, кабель. Тут USB, джек и сам подключение к микрофону. Подставка под микрофон. Еще одна цеплялка за микрофон. И вот, собственно... Сам кронштейн, или как его можно... Ну, давайте его сразу и откроем. Потому что... Да... О! А, ну так-то он достаточно длинный. Я думал, он реально... Не, ну я думаю честно, он будет побольше. Побольше, но... Ладно, что поделать. Что поделать, тоже, в принципе, неплохо. Окей, а как... А как у нас это все работает? Тут больше... А... Ага, а как микрофон сюда цепляется, мне интересно. Так, это я так понимаю, Чё к чему. Ладно, с этим мы разберемся попозже. Давайте его тоже отложим и достанем самое интересное. Итак, микрофон, микрофон, майк, который... О, какой он охрененный. Офигеть. Но это вот, честно, мое первое впечатление об этом микрофоне. Офигеть. Он такой тяжеленький знаете, это прям... Ну, то есть, металл такой... Ну, не прям металл, алюминий, не знаю, какой-нибудь, но... Это не пластик, и это тоже... Корпус тоже не пластик, это все Охренеть! Круто! Ну-ка, давайте я надену на него эту шнягу. Ну, да, так себе, в принципе, с ней он смотрится, но... Я думаю, я без него буду, хотя посмотрим. Посмотрим. Ладно, давайте. Что же? Давайте все это дело мы подключим. Я это все дело сейчас сначала соберу, покажу вам, и мы подключим его к моему компу. Итак, собираем. Ну, собственно, ребят, я более-менее собрал его, и вот как это работает. И это, кстати, очень прикольно. То есть, вот он убирается и вот он, ну, все. Вот. Я не знаю. Блин, ну это реально прикольно. Ну, правда, он не совсем так должен, потому что он будет чуть-чуть у меня дальше, и тем самым ближе к моему рту будет. Ну, где-то примерно вот, как -то вот так. Я не знаю. Сейчас я попробую подключить все это к компу. Все это прям идеально, чтобы было для меня. Я смотрю немножко на не камеру, да. И э, подключим еще, попробуем вот эту звуковую карту. Посмотрим, как она себя поведет. Может, она даже будет лучше, чем моя, потому что моей звуковой карты уже больше двух лет. Что ж, и, собственно... Не забывайте, что сейчас вы слышите звук с петличного микрофона. Вот он. А сейчас с телефона. Но это вам напоминаю. И сейчас мы посмотрим на вот этот. Ну что ж, ребят, я подключил микрофон, и сейчас вы можете слышать именно то, как он звучит. Я постараюсь сейчас прибавить громкость. Вот она почти на максимум громкость стоит, да. Сейчас вот ее убавить попробую. Вот я убавляю громкость, и, собственно, меня становится вообще не слышно. Ладно, я прибавил опять, хорошо. И давайте прибавим эхо, посмотрим, как звучит у нас с эхо. Ау, ау ау ау ау ау Я вою, я словно волк, волк с Уолл-стрит. Ну, ну, ладно, ладно вернем ладно. обратно. <как> <как> что ж, <как> я не знаю, честно говоря, пока что я не знаю, как он звучит. Я просто включил, включил, вот и все. Я вставил ту звуковуху, не свою. Сейчас я, собственно, попробую вставить свою звуковую карту. Ну, посмотрим, как она будет себя вести. А, Б, П, П, Ф, Т, Ш, П. Ну, я примерно шипящий пытаюсь говорить. Посмотрим, как спасает меня, собственно, попфильтр. Да, вот. И сейчас я подключу свою звуковую карту и посмотрим как себя поведет этот микрофон с моей звуковухой. Что ж, ну, э, сейчас... О, господи. Так, я, наверное, потише сделаю, да? Ага, вот так вот, наверное. Сейчас я подключил микрофон к своей э, аудиокарте, к своей звуковой карте, как хотите, называйте. И, ну, на шкале, собственно, я сам вижу, что присутствуют лишние шумы. Я не буду никак обрабатывать звук вообще в этом видео, чтобы вы понимали... Э, как звучит этот микрофон без обработки какой-либо и с разными звуковыми картами. Что ж, видимо, моя звуковая карта уже старенькая, либо из-за того, что я подключил ее через переходник. Увы, по-другому я не могу ее подключить, потому что она ну, слишком широкая, и у меня два USB идут рядом. Из-за этого я не могу подключить ее отдельно. Вот. Собственно, что хочу сказать. Ну, на этом все. Вот такой вот видос получился. Просто распаковка и проверка моего нового микрофона. Что ж, придется его использовать с моей, с моей новой звуковой карты, поэтому. А, кстати, давайте еще проверим, пока я не закончу туда, как работает светильничек, да. Что мне аж больно интересно стало. Вот который они прислали, этот LED лампа от USB. У меня есть еще один свободный USB, но он с другой стороны компьютера. А, зачем? У меня аж вот тут bank лежит. Давайте через него и проверим. Как бы он мне сейчас не ослепил... Ой! Ну, собственно, ребят, вот, давайте я сейчас выключу свет. Ну, в принципе, вот, без него. Давайте я еще второй свет выключу тоже. Вот, собственно, без него и вот с ним. Ну, как сказать, в принципе, очень даже неплохо, я думаю, он так хорошенько светит. Его можно было бы мне даже тут как-нибудь пришпандоривать, да, вместо света основного. Вот, вот так, во, и все, прям нормально, нормально светит, окей, ладно, ребят, на этом все, теперь видосы будут только с этим микрофоном, ну, я имею в виду. А, игровые, кстати, сегодня я запишу игровой видосик, и, собственно, да, надеюсь, ну, а на этом все, с вами был я, с ваш любимый, обожаемый, кстати, давайте... Все, никак не могу закончить этот видос. Давайте еще вот эту штуку наденем, может, оно хоть что-то исправит. Эээ. Эээ. Я вижу, я вижу ужас. Я вижу боль и страх. Я вижу ужас и боли и страх. Ну, шумы есть какие-то, да, я вижу. Ладно, на этом все, ребят. Всем удачи, всем пока. Ссылку на микрофон я оставлю в описании.